Здравствуйте. Очередные лыжи на тестах и по проезду у меня вот вообще ощущение, что меня в какое-то дерьмо окнули. И вот у меня желание какое-то, я не знаю, ноги помыть что ли. Но это какой то реально это шлак. Вот. то есть бывают лыжи плохие, бывают лыжи как бы ну непонятные, бывают там мутные, сомнительные, там бывают лыжи там я не понял. А бывает, вот лыжи, вот, все понятно сразу, вот, сразу все ясно, а потом ты просто вот убеждаешься в том, что ты не ошибся. Это вообще, вот, вот, стоит. И в лыжах вообще нет ни одного поворота, ни одного варианта. В общем, у них, как бы, одна проблема, так она из года в год и тянется, они кривые. Кривизна их, соответственно, заключается в том, что у них не соответствует и пюра жесткости продольной, а не соответствует радиусу выреза. И это катастрофа. Либо они пытаются резать, но по жесткости они проваливаются и теряют ради радиальный сгиб. Вот. Поэтому у них возможно только боковое проскальзывание. Боковое проскальзывание у них какое-то невнятное, оно какое-то без отдачи, без всего. То есть вместо отдачи они просто начинают бить в ноги, проскальзывают делать ды ды, -ды, -ды, -ды, -ды». Вот. Единственное, как на них можно ехать, можно ехать просто по прямой, как бы Слегка их под, подкантовывая для стабильности, потому что они еще умудряются и на самих Вот Ехать, мягко говоря, ну как-то стрёмно Стрёмно В коротком повороте вообще стрёмно То есть какая-то лыжа такая, значит, дебильная вообще Крайне дебильная Она новичковая Новичкам, я так понимаю, нужен короткий поворот, контроль, маневренность, да Вот именно это вообще в этих лыжах вообще Вот вообще никак, вообще отстой Оно просто отсутствует вообще Вот Длинный поворот, который новичкам вообще не нужен Ну, как вот в нем Как-то на них и можно ехать И он тоже вообще такой, что Попробуй в нем еще и нормально ты проедешь Вот Никакого драйва, никакой отдачи Никакой динамики В общем, лыжи вообще просто Ну, я не знаю, они будут хорошо смотреться Пожалуй, только в помойке вот, либо они будут хорошо смотреться на стойке у кафе Хотя, опять-таки, и дизайна я их не видел, потому что я, они в черной пленке для меня в рамках этого теста Ну, в общем, конечно, нет вообще, никак нет, не советовать, ничего нет Это отстой, это аутсайдер, это, это подвал списка, плинтус даже, я думаю, ниже Там были в районе плинтуса, а это еще ниже, это все вот. но ну, я, в общем, больше не хочу про них говорить, потому что больше мне сказать нечего Про них я лучше пойду, вот, следующие они обещают быть хорошими. Вот. Чтобы не пропустить подписывайтесь на все везде. На сайт заходите, вопросы на форуме. Все. Средимся на склоне. Больше все-таки катайтесь, чем смотрите интернет. Это интереснее, веселее. Все. Пока.